И всем здарова ребят, с вами я, Ванк, и мы с вами продолжаем играть в GTAрху 5. Так, сейчас извиняюсь. Rockstar Games, Rockstar ночь Используем данное ПО регламентируется лицензионное соглашение. Для... Извиняюсь, ребят, э, так, сейчас.. Да нет, вроде бы... Нет. Вот, нормально сейчас стало. Залипание клавиш не включилось, хочу вас заметить. дня себя за звук за я только что проснулся в общем-то нет пока так гремит они а не... я думаю что ты хотя тебя фиг его значит говоря я думаю что кулеры под пока гремят а нет это сам компьютер Так. Скоро, hey, скажи. Литл вот, Ли маленький чайник. Вот войти туда нельзя. Ну ладно. Так чё? я бы делал бы будь мне миллион миллион долларов сша я бы не выежжался бы короче и просто ну, наверное ничего не изменилось мне кажется Так, стоп, на какую миссию едем? На миссию Маклайна или на миссию Франклина и вот... Не, лучше на вопрос поехать. к Франклину, вот тут, вот сюда вот. 2 километра 900 метров. Какой город большой, ребятки. А, то есть тут же есть Усанскаст, но ну, мы туда не заезжаем, потому что нам машины нету. У нас, да, ребят. энд Извините, дама, я вас регизирую тачку. Текстурки загружаются, прогружаются ради right ох. Ну-ка, у меня ждут, тут ребят, вот у меня что Да, от них Раз, два. Откопов, ага. Да, блин, ну, хотя бы тачку там, блин, сохраню. Сохранится. В душе, наверное, моей. Качел Ну, к Франклину. Эх, ну чё, думаете, одна кабина тут? Нет. Чё-то P2. Нет, это вам не сан Андрес, где можно было просто... Эй, hey, момент, hey, куда ты идешь, выходишь? включить. Вон радио оф GPS нет, предмет нет. Предметы нет. Предметы э -э -э -э нет. Шапки нет. Очки маски нету. Так. Я стоп. Я я я так на тап надо. Не не не не Не надо. Не карман пистолета нужно. Мне вот сюда вот съездить и Молина, ребята, не да, не так а вот сюда вот съездить нужно. Вот эту точку выбрать. Ярч на аттракцион, ну ладно, ярмарку, короче, поехали на ярмарку мы с вами, ребята. Ну, не сбивать постараемся всех. Не сбивать людей постараемся мы. Ехать по правилам. Ну, по насколько это возможно в GTA 5. Пам -пам. Хотя такие ролики уже были. Это так скучно, ребятки. Ну, кстати, мне нужна была подводка для этого видео, и я так решил, что в следующий раз, эм, точнее, послезавтра, да, послезавтра я буду, нет, точнее завтра я буду записывать еще и, ну, выложу-то я не завтра, а послезавтра, поэтому послезавтра мы с вами, ребята, будем играть э, по, про, по всем правилам этой игры. То есть на красном тех я тех там не менее, не более или менее 20 километров в час. Ну или сколько тут разрешено. Я не знаю. У меня прав нет, как бы. Игра про бандитизма, Я пытаюсь есть по правилам мира. Не по правилам этого города, в смысле, а по правилам мира. Ну, на зеленый едь, на красный стой. Пешеходов пропускай. Если тут такая стоит фигня с, с этим, с кирпичом, то стой. Постой немножко. И то, что я не вижу там каких-то штук, то... тут чай. Ага, а вы продуете или покупаете? Я покупатель чая. Я хочу попить чай. Насколько это возможно будет? Это вроде бы оригинал. А, не На пирс Санта Моники, Дель Пиера, Дель Пирсу Пиера. Это прям как в GTA 4 там. Жизнь похожа, ну не на не ну, на GTA 5 как раз-таки. а это понял это поняли что это билет на американские горки левиафан на левиафане 15 стоит баксов прокатиться левиафан тут даже кататься на аттракционе можно а? Самое главное, чтобы Франклина не стошнило Ну да. Ага. Mm -hmm. <звуки> mm -hmm. <звуки> Дель Пьеру, Пьеру, Пьер. Хоть я тачил достаточно не очень таким честным способом, но так как она стояла тут, собственно. Тачка вина дизеля, точнее вина дросселя. Девка заставки, кстати. Вроде как-то из сайте Кстати, еще ощущение, что будет 100% на. она и так быстро что даже дождь так дождь такой быстрой тачка такая быстрая машиной так быстро едешь, что я даже не успеваю понять что происходит вообще вот сюда в лос-санц надо заехать мне Потому что, ну, я должен перекрасить. Либо перекрасить эту машину. И добавить... Не, не, как мне кажется, этот цвета на не добавлять бессмысленно. Она красивая и так. Не, ну, хотя бы номера сменим. Ага, и тут такой может оказываться. А я думал, нельзя. Короче, позже мы будем с вами играть в одну игру, которую в Германии запретили, ну, по самым понятным ситуациям. Да и в Германии сейчас, честно говоря, не, не празднуют 9 мая, э, который день победы, а просто выходной, и все. Ну как, ну сегодня же 9 мая, выходной... Там просто выходной, а у нас это 9 мая, это целый праздник. Следующий видеоролик вроде будет завтра или позавтра не ну ай, ребят, готовьтесь, потому что. сам сказывают авторы п а на этими <связываем> а изня себя немножко закончим Мы... Да отмена так, ну, так, ребят, извиняюсь, немножко бабушку завду. Ну и все.